Луна не знает пути, но летит, но летит к этим звездам. Она не знает, и даже и стучит с вопросом, кто там. Снова видно миражи и облака высокого полета. Она кричит звезде, помоги, но это не ее забота. Небо голубое, спричь мои покои, солнце Искать такое, чтобы найти От двери все ключи Небо голубое, спешь мои покои Солнце золотое, подари лучи Врачи нам с тобою Искать такое, чтобы найти От двери все ключи Когда зайдет то солнце Со своим рассветом Небо голубое накроется закатом, и обретут покои, зима накроет бледом, согреет своим взглядом. Тогда откроем двери, небо голубое, спешь мои покои, солнце золотое, подающее, как же нам с тобою, отыскать такое, что от двери все ключи, небо голубое, Скрежь мои покои, солнце золотое, Подари лучи, как же нам с тобою, Оттаскать такое, что найти От двери все ключи. Всем, кому понравился кавер, ставим пальцы вверх и подписываемся на канал. И в комментариях пишем, какую бы следующую композицию хотели бы услышать.